Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Гера, Тимоха и Вадик. Ну и мы сейчас будем представлять, как мы играем на миссияровке. Все, расходимся, пацаны. Тело, тело, тело. Ч сразу то Тимоха я сказал, расходимся, сразу начал убивать крыса дисмонтировал. Чего хубили он? Да, детка, вперед. Саме его где? Саме Опа. Потому что у меня не знает. Фах ты. Да б твою мать. Ч-то Тимоха не видно. А? Тим. Что, он правда что ли в туалет? Меньше срать надо, пацаны. <соединяющие> ну а я а чего? Где ты? А я где-то тут видел. Лади <соединяющие> тебя засекли, пикет сюда. <соединяющие> <соединяющие> я сказал... А вот что... а, <соединяющие> а, а, опять она не прогрузилась. На не да она не прогрузилась. Заткнись, Тимоха! А. Опа, не на еще одна. Я тебя сейчас в прятки поиграю, блин. Опа. Вот так вот. Вот Тима на первом месте мразь. Давай. Ну где ты, блядь? Я тебя. это, я тебе пит... Где вы все пацаны? А, вот кого-то вижу. Да блин, а где нам еще бегать? Ты мне скажи. Понизу я не хочу бегать. Нет, это мне там неинтересно, мне там скучно. А вот по крыше такой-нибудь. О, о, о! баный! Я ж обосрался! Я хопы снял ее. Ну, я же Сейчас подождите, вы меня там убьете, а то это... вот. Я сейчас. Опа. Сейчас бы санстандартным я бы в тебя два раза и ты бы уже сдох. Открой тебя два раза, вот и ты меня убьешь. Давай где-то, где-то. Я уже тут жду. Ой, блять. А. Не, мне как-то неинтересно понизу делать, пацаны. Аху. Да, блин, блин. Пока, пока кого-нибудь найдешь, блин. Тут большая территория. А, Тима бог. Я вот мразь. Правда, ты меня как через машину пробил? Давай, Да у уже хэп прошит. А, вот я тебя видел, Вадяк. Ты же ко мне. Это, это, это. Да как Вадик, правда? Аючих хренов, а. Да как ты не целился, даже? Ага. Случайно таища. Да Вадик, второй хэд, невозможно! Ты реально краю включил, что ли? первом месте дублю походи все тим все можно на крышу да? все теперь можно на крышу тим Ну и ч ⁇ ты ж на крыше? А? Ты ж на крыше. Ой, блин, а у меня патроны закончились. Наж ⁇ т, колагай. Я, Я так Тимоху вижу по нему стрелять, Тима ничего не делать. Опа. Уже второе... Не знаю, какой у он... Ух, мы, А вот я вылезай, А у Опа, кого-то а заметил. Ой, не, меня вылетело. А... О, я кого-то видел. Где вы, пацаны? пацаны где? Вадик, Вадик? это ты был? Где ты? А, ой, блин, я на Тимоху отвлекнулся. Ладно, до свидания, друзья. С вами был Гера, Вадик и Тима.